Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Почти 15% исключенных из реестра Центробанка микрофинансовых организаций продолжают выдавать гражданам займы. Подавляющее большинство компаний делают это нелегально. Эксперты отмечают, что тенденция может в ближайшем будущем набрать обороты и создать для граждан значительные риски, если ответственность для таких компаний не ужесточить вплоть до уголовной. При этом преимущественно выявленные нелегальные МФО стараются работать по текущим правилам рынка и предоставляют займы по грабительской ставке до 1% в день. Сегодня под неусыпным оком власти банки банкротят десятки тысяч предприятий, бывшие работники выдавливаются на улицу и попадают в объятия МФО, лишаясь последнего. Чудовищно, но министры и думцы полагают, что 200-300% годовых – это нормально, хотя и 10% в глобальном плане уже грабеж. Федеральная служба судебных приставов в Москве тестирует поиск должников при помощи городских камер видеонаблюдения. За первые 6 месяцев 2019 года таким образом были найдены 27 должников. По данным ведомства, всего за полгода московские судебные приставы разыскали. 2142 должника – это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее сообщалось, что число невыездных должников с начала года резко выросло на 1 миллион человек, достигнув в итоге гигантские 3,5 миллиона человек, каждый из которых должен не менее 30 тысяч рублей. Буржуазное государство наряду с биометрическими продолжает внедрять методы тотального контроля и управления для того, чтобы ты, товарищ, не вылезнул от них, даже с единой копейкой за душой, ведь ты уже находишься у них в рабстве. В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group. Продажи в аптеках недорогих лекарств в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фарм-ретейлеры объясняют это инфляцией, но производители обвиняют аптечные сети в неготовности продавать дешевые препараты из-за низкого бонуса, получаемого за их реализацию. Понятно, что при капитализме любая сеть будет заинтересована в продаже дорогих товаров, извлечении максимальной прибыли и припрятыванию дешевых, что мы и видим на стендах аптек. И не важно, что большинство наемных работников себе позволить лекарства из дорогого сегмента не может. Большинство российских мужчин не доживает до пенсии. Об этом сообщил представитель Госдумы Российской Федерации по охране здоровья Николай Герасименко. По его словам, средняя продолжительность жизни представителей сильного пола в стране составляет всего 55 лет. В зоне риска находятся мужчины в возрасте от 40 до 55. Отличная статистика для России. Не зря же провели пенсионную реформу. Не доживут до пенсии, буржуазной власти лишь лучше больше денег останется у них в кармане. В России задолженность по заработной плате составила более 2,5 миллиардов рублей, увеличившись почти на 200 миллионов по сравнению с предыдущим месяцем. Задолженность по заработной плате на 1 августа 2019 года имелась перед 42,5 тысяч человек, менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности. Из них 46% работники обрабатывающих производств, 17 строительства, 12 добычи полезных ископаемых, 9 сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок. заготовок. Работаешь, не покладая рук, надеясь прокормить семью на ту несчастную зарплату, что пророчил работодатель, а все, что получаешь, очередные обещания, что деньги скоро будут, ты только поработай за даром еще немного. Товарищ, наглой эксплуатации не будет конца, пока в стране снова не установится диктатура пролетариата. Вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании.